Здравствуйте, дорогие друзья! На связи Жовниров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. Сегодня у нас по собственно вашим запросам очень интересная тема, которую мало кто освещает, но вы про нее сейчас разберетесь. Это температура, которая может быть симптомом невроза. Очень часто люди говорят о том, что вот мы боимся заболеть то ОРВИ, неважно, и в первую же очередь человек легко может это сделать, если померить свою температуру. И когда человек видит, что у него температура 37,3, например, или 37,2, 37,1, 36,9, да, то есть такая сам температура не 37,7, а какая-то чуть-чуть повышенная, чем 36,6. И он уже начинает переживать, что у него какая-то болезнь. Ну, например, уже ковид или ОРВ или грипп, там, неважно. И вопрос в том, как происходит так, что вдруг у человека, хотя он здоров, то есть он потом смотрит, через несколько дней никаких проблем не возникло, откуда берется температура. Вот здесь мы с вами будем говорить на очень базовых понятиях. Я, потому что на самом деле сам никогда особо глубоко не влез в медицину, потому что для меня это, ну, в этом нет, нет никакой необходимости, потому что я работаю с эмоциональными проблемами, ведь невроз относится к эмоциональным расстройствам, связанным с тревогами, страхами, негативными эмоциями и, соответственно, порождает симптоматику на физическом уровне. Поэтому... Температура повышенная, слегка повышенная, может являться симптомом невроза. И происходит это следующим образом. значит Давайте немножко предыстории. Для того, чтобы вообще температура возникала, у вас должна быть повышенная тревожность. То есть, по сути, любые симптомы, которые возникают, это симптомы следствия вашей повышенной тревожности. То есть, у вас должна быть повышенная тревожность. Это значит, что вы часто испытываете страх в течение дня. А это означает, что вы часто воспринимаете события в своей жизни как опасные. Эти события повторяются, вы испытываете страх. Соответственно, в этот момент у вас возникают различные симптомы. Помимо повышения температуры, Хорошим признаком того, что этот симптом тоже является симптомом невроза, является наличие у вас и других симптомов невроза вместе с повышенной температурой. Например, головокружение, слабости в ногах, дискомфорт в животе, напряжение в теле, сердцебиение, давление, сдавленность в груди, шум в ушах, сдавленность затылки, а не менее различные, покалывание. То есть вот если вы чувствуете, что у вас помимо температуры есть и другие симптомы, это повышает вероятность того, что этот симптом относится к симптомам неврозы. Дальше мы говорим это с уровень повышения температуры. Если у вас температура 38, нет, нет, нет, это уже не симптом невроза. А вот если у вас она 37,2, 37,3 или чуть ниже, да, между 36,6 и 37,3, то, скорее всего, это связано именно с неврозом. Потому что обычно, когда идут какие-то воспалительные процессы в организме или какие-то а, вирусные заболевания, то температура, она переходит вот эти вот пределы, становится больше, да. Но если вы чувствуете, что у вас на протяжении длительного времени держится какая-то чуть-чуть повышенная температура, но при этом у вас нету каких-то симптомов недомогания, как при ОРВИ или гриппе, то, скорее всего, это симптомы невроза. И вот мы с вами определили некие признаки. Да? Теперь давайте перейдем более к детальному моменту, чтобы вы перестали бояться. Да? Это же тоже очень важно, чтобы вы перестали бояться этой температуры. Чтобы этой температуры вы перестали бояться, вам достаточно понять, как она на фоне невроза у вас возникает. Теперь давайте поговорим об этом. Когда у вас возникает страх, все, что происходит в этот момент, это выброс адреналина вашими надпочечниками. То есть, когда возникла эмоция страх, ваш мозг тут же направляет сигнал надпочника на выброс адреналина. И таким образом запускает ряд определенных процессов, которые симптомами проявляются уже потом в теле. Значит, что делает выброс адреналина? Ускоряет ваше сердцебиение. То есть представьте, ваш, ваше сердцебиение как насос качает кровь по вашим сосудам, венам, там, артериям и так далее. То есть представьте себе, что у вас как бы такой большой радиатор в доме. Вот этот большой радиатор в доме со всеми этими а, трубами, это и есть ваш организм с его сосудами. И есть отдельно, или в центре даже возьмем, вот этот насос, который качает, и весь дом, грубо говоря, обеспечивает э, горячей водой. По сути, кровь, она имеет температуру. Да? То есть она распространяется по всему телу. И под, за счет вот этой крови мы являемся как бы как грелкой. У нас вот это 36,6 происходит. То есть смотрите. Если человек умирает, он тут же охлаждается, тут же э, перестает вот эта кровь снабжать различные органы, и, соответственно, он остывает. То есть движение крови по организму приводит к этой температуре 36,6. Регулирует этот процесс наше потоотделение. Когда нам становится жарко, температура тела повышается, организм пытается с этим справиться, вырабатывает пот, пот испаряется, остужая поверхность тела. Вот такой вот процесс. Но теперь давайте вернемся. Когда происходит выброс адреналина, он ускоряет работу нашего насоса, который распространяет кровь. Что происходит? Кровь начинает с ускоренной скоростью двигаться по вашим сосудам. То есть, грубо говоря, скорость движения крови по сосудам ускоряется. И в результате этого у вас начинает происходить обогрев. То есть вы как бы получается горящей кровью, во все места у вас распространяется с большой скоростью и в результате увеличивается температура в тело. То есть если мы возьмем, допустим, почему человек потеет, когда бежит, потому что во время бега у него тоже происходит этот процесс, он нагревает тело и вырабатывается пот. То есть пот вырабатывается как регулятор температуры самого тела. Вот здесь мы возьмем другой пример, когда вы сидите, Ничего не происходит, но при этом скорость движения крови у вас увеличена за счет выброса адреналина на фоне вашей повышенной тревожности. И в результате этого у вас температура тела начинает повышаться, потому что ваш организм находится в состоянии, когда вы бежите, например, легкой трусой. То есть, вот представьте, вы сидите в кресле, вы физически ничего не делаете, но ваше сердце бьется так, как будто вы бежите по улице таким бодрым, бодрым бегом. И в результате этого, конечно, ускоренное кровообращение приводит к нагреву вашего тела. Но вполне возможно, этого недостаточно для того, чтобы вырабатывалось огромное количество пота, чтобы остужать. То есть температура чуть-чуть выше, чем 36,6. Именно из-за того, что кровь быстрее двигается по сосудам. Я могу быть не очень прав в своем понимании функционала вот этого быта да, всего. Но с точки зрения физики, это вполне обоснованно, да, потому что чем больше скорость, тем теплее больше тепла, тем больше тепла, выше температура. Теперь мы с вами сейчас проговорили, значит, как определить, что это симптомы невроза. Как понять, как они симптомы возникают, чтобы правильно их воспринимать и не бояться. И третий момент, который нас интересует, это, конечно же, как избавляться от этого симптома. И здесь я хочу тоже сказать, что симптомы не возникают сами по себе. Не может быть у вас так, что у вас только один симптом – температура. Потому что у вас, скорее всего, есть и другие симптомы. Какие-то даже в более сильной форме, чем температура. Какие-то в более слабой форме, чем температура. Но это определенный набор. У невроза порядка там 30 наверное, симптомов, которые возникают стандартно у любого человека. И если у вас какой-то либо из них есть, то есть у вас, скорее всего, набор, например, 5. 5 симптомов вот таких, 7 симптомов вот таких, 3 симптома вот таких, но все вместе они все равно будут составлять а, перечень из 30 симптомов. Это важно. Теперь, когда мы улучшаем ваше состояние, то есть ваша симптоматика напрямую зависит от вашей тревожности. Чем выше тревожность тем больше симптомов, тем в большей степени они у вас проявляются. Если вы хотите убрать симптом, например, свою э, повышенную температуру, то ваша задача – снизить тревожность, чтобы этот симптом ушел, потому что он соответствует вашему текущему уровню тревожности. То есть, тревожность, если будет немного ниже, то не факт, что этот симптом уменьшится, но какой-то симптом уменьшится, либо уйдет, если еще ниже, еще какой-то уменьшится и уйдет. И вот ваша задача – дойти до такого уровня тревожности, при котором температуры уже как симптомы не, ну, не возникает. То есть у вас могут сначала уйти другие симптомы, сердцебиение, например, напряжение в теле, и только потом температура уйдет. А может наоборот, сначала уйдет температура при снижении тревожности, а потом уже сердцебиение, а потом уже головокружение. То есть все зависит от ваших физиологических особенностей, от того, на каких симптомах вы больше сосредоточены. Далее, для того, чтобы это произошло, вы должны понять, что уже существует определенная конкретная пошаговая технология, как это делать. И, к сожалению, здесь вы можете делать все, что угодно, но эффект будет только тогда, когда вы воспользуетесь этой технологией. Я говорю это не просто так, а потому что это доказано уже на опыте моих клиентов, которых, в жизнь которых мы внедряем эту технологию. В чем основная суть? Мы с вами сказали, что есть определенная цепочка. Вот у вас симптом, например, температура. И здесь мы должны откатить обратно, дойдя до первопричин. Итак, откатываем обратно. Симптом температура. возникает вследствие выброса адреналина. Выброс адреналина возникает на фоне тревожных реакций, на фоне моей повышенной тревожности. Так, зафиксировали. Повышенная тревожность и температура. Дальше. Для того, чтобы убрать эту повышенную тревожность, нужно понять, из чего она состоит. Моя повышенная тревожность – это как часто я реагирую страхом в течение дня. Каждый раз, когда я реагирую страхом в течение дня, у меня возникает событие в этот момент, которое я воспринимаю как опасное и на которое я реагирую страхом. Даже если вы считаете, что у вас событий нет, то вы должны понять, что вы просто не умеете их идентифицировать. И если вы считаете, что у вас все время страх на пустом месте, это не так. Всегда у вас есть какие-то планы, за которые вы тревожитесь, воспоминания, за которые вы тревожитесь. Это всегда является событием. То есть смысл в том, что эмоция возникает по определенному сценарию. Сначала возникает событие, потом вы воспринимаете его как опасное, и потом уже возникает страх. Получается, что ваша проблема заключается в количестве событий, которые вы воспринимаете как опасные. Эти события вы не можете избежать. Они в жизни происходят независимо от вас. То есть вы можете, конечно, избегать, но все равно у вас какое-то количество событий останется. Поэтому вы должны работать на этапе восприятия к этим событиям. Потому что именно воспринимая их как опасные, у вас возникает страх. Есть другие люди, которые спокойно относятся к тем же событиям, на которые вы тревожитесь. Потому что они воспринимают их иначе. И вот ваша задача поменять ваше восприятие к текущим тревожным событиям. За счет этого сокращается их общее количество, снижается уровень тревожности, проходит симптоматика. Для того, чтобы это реализовать, нужно делать два, две вещи. Всего простые две вещи, но их надо внедрять непосредственно в свою жизнь. Вот сейчас, внимание, запоминаем, нужно фиксировать и разбирать тревожные события. Есть уже полные технологии, как это сделать. Они рассказаны на моем канале, и в ссылках в описании есть и платный видеокурс, в котором я это все рассказываю более подробно. Главное здесь понять, что суть вещей зависит от ваших ежедневных действий. Если каждый день вы фиксируете, и разбираете тревожные события, уровень тревожности будет снижаться, что приведет к снижению симптоматики и, в, и приведет к снижению симптома температуры в теле. И соответственно улучшению сну, аппетита, улучшению вашего настроения и так далее. Поэтому в этом плане, если вы столкнулись с такими проблемой, как симптомы невроза, это говорит о том, что у вас есть невроз, есть повышенная тревожность, есть тревожные события, которые вам нужно зафиксировать и разобрать. Вы, можно сказать, в шаге находитесь от того, чтобы выйти из этого состояния. Просто нужно встать на правильную дорожку и какое-то время по ней идти. На этом у меня в принципе все. На сегодня мы с вами все это обсудили. Если вы что-то не поняли с самого начала, вернитесь, потому что э, пересмотрите это видео, потому что вы сможете для себя понять еще какие-то важные моменты, которые вы упустили в самом начале из-за непонимания всей концепции. Сейчас, когда вы узнали всю концепцию, вернитесь обратно, это будет вам очень полезно. Соответственно, пишите свои вопросы в комментариях какие бы темы вы хотели еще услышать, что вы хотите у меня еще спросить. Я обязательно это все смотрю, все буду снимать. И обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Потому что здесь будет только самая важная и эффективная информация для тех, кто страдает от тревожных расстройств. На этом у меня все. Всем пока, друзья.